Всем привет! Как часто у вас было такое, что вы работали например у друзей или на работе в фотошопе, программа была настроена максимально удобно, а когда вы приходили домой и открывали ее у себя, то внутренняя среда программы выглядела иначе. Не хватало каких-то панелей, с которыми вы часто работали и это доставляло дискомфорт. Вы хотели поправить, но не могли найти нужную информацию. Вы на канале UID и сегодня мы разберемся как же настроить рабочую среду и окна инструментов в программе Photoshop. погнали! Photoshop является очень разноплановой и глубокой в плане настройки программы. Как видите, на данный момент у меня закрыты все панели, чтобы вам продемонстрировать два метода, как можно настроить рабочую среду. Первый метод заключается в том, что все панели мы можем открыть по отдельности и прицепить так, как нам удобно. Для этого в контекстном меню мы заходим во вкладочку «Окно» и включаем все нужные нам панели, допустим, «История», «Параметры» и «Слои». И после этого, чтобы они не были в свободном пространстве и нам не мешали при работе, мы можем их прицепить туда, где нам удобно. Допустим, слева, справа или вообще снизу, если нам так удобно. Но лично по мне, какие-то извращенцы только так делают, чтобы снизу прицеплять что-то. Мне всегда было удобно, что все панели располагаются справа. Но данная настройка является очень тонкой. а С этим мы разберемся чуть попозже, для чего она нужна. Есть более простой метод открыть панели, которых вам не достает. Для этого справа мы нажимаем на вот эту вот иконочку, открываются все готовые, точнее все заготовки, которые создала компания Adobe для нас, то есть рабочая среда для 3D моделирования в Photoshop. Рабочая среда для графики и интернета, для создания анимаций, для рисования и для редактирования фотографий. Мы выбираем любую, допустим, графика интернет и у нас меняется рабочая среда как раз таки под нашу работу, то есть работу с графикой и с какими-то интернет изображениями, будь то баннеры или еще что-то. Тут также можно разрабатывать, конечно же, макеты сайтов. Хотя, по сути, более-менее профессиональные дизайнеры уже давно пользуются Adobe Experience Design, так как она более простая и легкая в использовании. Также в данной вкладочке имеется такая кнопка, как «Новая рабочая среда», а ее можно создать по своему усмотрению. Для этого и нужна более тонкая настройка через вкладку «Окно», то есть открывать все нужные панели и прицеплять так, как нам нужно. Давайте я создам рабочую среду под себя и покажу, что делать дальше. Я настроил рабочую среду под себя Мне очень много панелей не надо Я так как работаю с сайтами и оформлением баннеров и так далее То есть все что связано с интернетом Мне достаточно будет только слоев Чтобы перемещать и размещать все как мне нужно Каналы для работы с фотографиями Абзацы символ для работы с текстом И для работы с цветом Кстати вот это вот стиль абзацев я бы переместил сюда В вкладочку работы с текстом и Здесь у меня работа с цветом И настройка и работа с кистями этого будет достаточно. Поэтому теперь эту рабочую среду можно сохранить. Мы снова заходим вот в эту вот вкладочку и нажимаем «Новая рабочая среда». Наименовываем ее как-то. После наименования мы видим снизу, что написано еще «Можно записать клавиатурное сокращение. Это нужно для того, чтобы задать свои клавиатурные сокращения, то есть команды Ctrl-C, Ctrl-V и так далее. Возможно, кому-то неудобно ими пользоваться, и кто-то пользуется немножко другими. Сейчас я покажу, как это сделать. Давайте сохраним нашу рабочую среду. Для тех, кто хочет настроить свои клавиатурные сокращения, мы должны перейти в верхнем контекстном меню во вкладочку «Редактирование». Далее «Клавиатурные сокращения». И здесь уже настроить клавиатурное сокращение для всего, что есть в программе. Открытия файла, работа с фильтрами и так далее. и так далее. То есть мы нажимаем, допустим, файл и создание. Мы хотим поменять. Мы нажимаем на Ctrl плюс N и меняем клавиатурное сокращение. После чего нажимаем ⁇ Принять ⁇ Заменив все клавиатурные сокращения, нажимаем ⁇ Ок ⁇ И вот здесь вот после этого, после того, как вы это создали, после того, как вы создали среду, создали клавиатурное сокращение, нажимаем. Новая рабочая среда, наименовываем, ставим галочку клавиатурное сокращение и сохраняем. После того, как вы это все сделаете, при новом открытии фотошопа, ваша среда будет такой, какой вы, вы ее настроили. Спасибо за внимание, надеюсь данный ролик был вам полезен. Ставьте лайки и, конечно же, пишите комментарии. И самое важное, не забывайте подписываться на канал. Вас ждет еще много всего интересного. Всем пока.